Всем привет! Всей команде Форсаж, добрый день! Сегодня в этом видео я вам объясню, как мы запустим 1 декабря тестовую версию. значит Объясню, почему тестовую. И давайте для начала я покажу вам вообще, как входить в новую систему, что где нужно будет вписывать, указывать и вообще как действовать. Значит, когда у вас всех откроется новая версия форсажа, то есть новая, что вам нужно будет сделать? Видите, да, я зашел на главный сайт, на основную страницу нашу, httpforsage.info, и у нас открывается вот такой лендинг, который будут видеть все люди, которые будут заходить на этот сайт. Через трафик, да, то есть, когда мы будем оплачивать рекламу, мы будем оплачивать рекламу именно на этот сайт, именно на эту страницу. Где вы видите, есть два ролика, которые объясняют, почему им нужно а, вписать номер, да, то есть, и объясняю им, а, как это сделать. Здесь ваш приглашенный, точнее, те люди, которые пришли по рекламе, они вводят номер телефона, нажимают «Узнать больше», проходят дальше несколько шагов и попадают а, в вашу рабочую тетрадь. Как они туда попадают, это специальный алгоритм, который я объясню чуть позже, более коротко. Есть уже специальные тренинги, которые делали на Форсаже, где более детально это объясняется. Сегодня я постараюсь его сделать более коротким, чтобы вам было понятно основные основные вещи. Значит, здесь вот он видит такой сайт, вводит имя, да, то есть, и попадает уже в наши рабочие тетради. То есть, люди с каких-то... Стран, вот видите, да, то есть, кто вводит свои телефоны, местоположение сайт считывает, вот Доминиканская республика, Великобритания, Украина, Германия, Беларусь. Значит, она будет видеть, кто последний, из какой страны зарегистрировался, то есть, все люди это видят. Вам, как партнеру, как зайти на сайт, вам не обязательно сюда нажимать, узнать больше, да, вводить свой номер и заходить туда. Вам нужно просто вот здесь, справа вверху, видите, да, с правой стороны кнопочка вход. Нажимаете на неё левой кнопкой, вводите ваш логин и ваш пароль. Такой же самый, который вы всегда используете. Нажимаете «Войти» и система перенаправляет ваш, вас ваш кабинет. Значит, что вам нужно будет сделать? Так как мы запускаем для всех в тестовом еще режиме, потому что вы еще не знаете точно, что делать. Нужно будет время, чтобы адаптироваться. Порядка двух дней вам нужно будет, чтобы адаптироваться к новой версии. И понять, как мы будем действовать. Значит, вы заходите на сайт, что вы можете здесь делать, да? Вы должны ознакомиться с этой системой, то есть вы должны немножечко привыкнуть к ней, потому что она отличается от старой версии, да, даже некоторые вещи называются по-другому. Поэтому я вам скажу, что мы переназвали, где что посмотреть, где увидеть и так далее. Значит, изучите все вот эти вкладки, обязательно видите, да, каждую вкладочку, понажимайте, почитайте, изучите. Вы должны а, привыкнуть к этой новой системе. Нужно время, чтобы адаптироваться. Можете зайти в мой профиль, например, там, на свою страницу нажали, да. А, вы сразу же попадаете на свою страницу, вы видите а, вашу страницу, а, вы видите вашу ленту. Здесь вы видите ссылки а, на ваши социальные сети, которые вы потом а, в. Я покажу, где нужно будет их вписать. Значит, здесь вот, например, если вы о себе что-то можете, напишите, да, в подробная информация, нажав, у вас открывается меню, и здесь вот все ваши увлечения, фильмы, которые вы смотрите, книги, то есть о себе напишите что-нибудь. Ну, у вас в большинства уже это все есть. Вот, то есть вы знаете, да, нажав на подробную информацию, более подробную информацию вы получаете. Дальше нам нужно зайти в настройки, мы нажимаем «Профиль настройки», Значит, вводим, проверяем все данные, все ли нормально, ничего ли не сбилось. Проверяем еще раз ссылки на социальные сети в Инстаграм и везде. О себе нажали здесь, да, вот здесь кнопочку. А также вы здесь вбили свои данные, да, то есть о себе написали, там ваши любимые книги и так далее. А значит, другое это, в принципе, там настройки, которые вам пока, вот эти настройки вам не нужны пока что на них не заморачивайтесь дальше видите секретно секретно находится вот здесь кое-что еще будет переделываться будет делаться более чтобы это было более заметно то есть есть некоторые разделы которые еще в разработке поэтому не пугайтесь Значит, здесь у вас секретно есть первый шаг, пятый шаг, то есть, можете все это изучить, привыкнуть, потому что здесь будет немножечко все по-другому, видите, да, то есть, диалог такой идет в таких диалоговых окошках таких, да, то есть, как, как в телефонах там и так далее, просто вам нужно будет привыкнуть немножко к этому тексту, вот, где видите синенький восклицательный знак, значит, более, значит, внимание туда уделяете, то есть, прочитайте все еще раз, вот, если что-то где-то надо исправить, что-то не так, да, обязательно пишите вашему вышестоящему спонсору, надо будет подправить, если что-то там а, не так. Изучите все вот эти шаги еще раз, пройдите, привыкните к ним, потому что они по-другому немножечко а, выглядят, поэтому нужно, чтобы глаз, как говорится, привык. Зайдете в кабинет, нажав здесь. У вас здесь есть, пожалуйста, расписание, нажали расписание, а, соответственно, вы а, можете нажать войти и во время начала конференции туда попасть то есть следите за расписанием здесь у вас сверху время указывается часовой пояс календарь то есть все это вы можете видеть дальше вы можете зайти в форум да то есть также почитать в форуме все до да, проверить что еще не проверили да то есть изучите тоже форум чат пока в разработке статистика тоже еще доделывается но уже есть, библиотека у нас тоже в разработке, вот, запомните, да, помните, в старой версии «Важно знать» называлось, здесь это называется «Ответы на вопросы», то есть «Важно знать» — это идентично ответам на вопросы, тоже нажмите, вспомните, пройдитесь, понажимайте о продуктах, «Форсаж» нажмите, здесь немножко по-другому, вот, например, «Как заводить партнеров в чаты, если они переполнены», Нажали. Вот тут описывается, как заводить партнеров, если они полные. Что нужно писать, тоже посмотрите. Это цены трафика на форсажи на данный момент тоже посмотрите, изучите, если вы забыли. Что еще нам нужно. Значит, Как нам заходить в бак офис Тоже нажимаете «Кабинет». Вот видите, здесь написано «Мой магазин», «Моя компания». Нажали «Моя компания». Соответственно. И можете зайти в свой бак офис Нажали «Мой магазин». И, соответственно, Система вас переадресовала в ваш интернет-магазин от компании. Понятно, да? То есть, вот, чтобы вы не искали. Вот, то есть, все здесь у вас, видите, да? Обучение пока не нажимаете, пока это не нужно. Это вот, если только посмотреть. Но я думаю, что пока что рано еще вам это не нужно. Значит, о нас можете посмотреть, о компании нажали, а Форсаж, индустрия, сетевикам тоже еще раз пройдите все это, отзывы можете написать ваши отзывы прямо здесь до да, нажали отзыв нажмете на плюсик и вот видите уже есть отзывы можете написать вот примерно столько же слов чтобы было то есть не больше а, 5, а, максимум 6 строчек напишите да дальше по продукции также система омоложения результаты видео сертификаты а, все тоже по ласти, посмотрите как это все выглядит ознакомьтесь а, понажимайте кнопки Здесь видео, когда вы нажмете вкладочку, здесь у вас будет отдых с командой, это нашей команде, компании GNS, видеоролики, наука и ученые, наши э, медицинские советники, тренинги, там их находятся. Обязательно рекомендую вам вообще обучение Ларисы Гудим нажать, посмотреть, потому что что вы еще не видели, здесь недавно вот залитые тренинги по личностному росту, первая, вторая и третья часть вот здесь, когда на двоечку нажмете, Посмотрите, лайкайте везде, комментируйте. Да? То есть каждый тренинг, все комментируйте, каждый тренинг. Посмотрите, оставляйте ваши комментарии, тестируйте, ставьте лайки. Это очень важно. Следите за новостями. Вот здесь у нас кнопочка новости. Нажимаете на новости. И, соответственно, у вас здесь новости. Можете прямо здесь лайкать. Прям сюда. Да? Нажали. Нажали. ОК, Все, вы лайкнули. Нажали вы лайкнули. Значит, кое-где не здесь вот такие картинки, не пугайтесь, это все, все программисты работают на то, чтобы все было идеально. Вот таким образом это все выглядит. Дальше видео. Где найти видео тренинги? Тренинги у нас находятся в видео, вот здесь, нажимаете тренинги и, соответственно, вы попадаете на а, вот такое вот меню. Значит, здесь вы выбираете квалификацию вашу, если вы новичок, выбираете новичок, если вы базовый пакет, базовый пакет, там и так далее, вашу квалификацию. Выбирайте спикера, у которого вы хотите посмотреть тренинг, если вы ищете что-то. Вот, также вы можете, вы, здесь вот, значит, у нас появляются самые последние тренинги в этой графе. Здесь у вас категория, можете выбрать презентации, например, нажали найти, и у вас сразу же обновляются там, презентации нажали например тренинги ваша первая тысяча вот у вас сразу же появились тренинги ваша первая тысяча долларов вот это тренинг 3536. это где я рассказываю про тренинг здесь ребят да не забывайте те кто уже первый месяц заработал свои комиссионные обязательно напишите здесь отзыв чтобы наши партнеры новые которые приходят на систему чтобы они могли прочитать да и соответственно уже а, лучше принять решение чтобы они понимали что это бизнес что а, есть люди которые зарабатывают чтобы они понимали что все на самом деле все правильно все работает а, все дает результат обязательно лайкайте да не забывайте можете сохранить к себе да то есть а, и так далее и так далее, и так далее то есть еще раз тренинги обязательно все это просмотрите все категории, просмотрите, как это все работает, по продукции, курс молодого бойца, то есть все вот-вот просматривайте, что у вас есть. Дальше, что нам нужно? Значит, трафик у нас с, первого, с 1 декабря мы сразу же не запустим мощный трафик. Почему? Объясню, потому что вы, ребят еще и пока что не знаете, что делать. Очень сложно, нужно время привыкнуть, поэтому как мы поступим? Мы, значит, сделаем следующим образом, чтобы вас научить, показать на примере, мы сначала запустим пробный трафик, немного, то есть, возможно, там за 5 минут не будут приходить кандидаты, но в течение, там, может быть, часа, может быть, двух придут кандидаты, кому-то из команды X придут кандидаты. Команда X это те люди, которые участвовали над разработкой этой новой системы, которую мы сегодня вам показываем. Это а, там, чуть меньше 10 человек. Это те ребята, которым мы сейчас откроем трафик, чтобы они уже могли получить этот трафик и показать вам сразу же на практике, как работать с этими трафиками. Значит, у вас здесь будет раб кабинет, рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь – это ваша самая главная площадка, на которой, в принципе, все строится. Ваш весь бизнес будет строиться именно на этой площадке. Видите, здесь есть скрипт офис, это ваш бэк-офис, вы можете зайти, и кнопка «Готов общаться». Нажав кнопку «Готов общаться», у вас будет списываться а, ваши, а, у вас а, деньги за кандидата, и кандидат с рекламой будет приходить прямо к вам сюда, а, в рабочую тетрадь, и вы сможете с ним уже связаться. То есть, система вам даст кандидатов, готового начать бизнес. Человека, который ищет бизнес, который готов, которому интересно, он попадет в вашу тетрадь. Как с ним работать? Для этого есть скрипт. Мы еще сами все это опробуем, то есть, как говорится, тренироваться будем на кошках, то есть вы, на нас будете тренироваться. Мы пройдем все эти скрипты, покажем вам, как работать, будем прямо в прямом эфире вещать на форсаж, звонить по телефону приглашенному, который придет к, к нам в рабочую тетрадь из тех, кто находится в чате команда X к, те, к разработчикам разработчики будут разговаривать с теми кандидатами и в прямом эфире вы будете это все видеть чтобы вы могли понимать как идет работа по скрипту как мы это все делаем что открываем чтобы вы потом уже сразу же с первого раза все увидели ознакомились и уже как говорится не, не ломали лишних дров дальше значит это у нас что касается скриптов то есть покажем покажем как работать на скриптов то есть Потренируемся на кошках, максимум два рабочих дня, вот, чтобы вы въехали, чтобы вы привыкли к системе и потом начнем э, уже работать уже вместе с вами, то есть вы уже пойдете. Прежде, прежде пройдем сначала мы эту дорогу, как говорится, лидеры идут первыми всегда, да, поэтому мы идем, мы протариваем вам дорожку дальше, чтобы вам было проще, чтобы сэкономить ваши средства, чтобы сэкономить средства на рекламу, мы сначала э, сделаем маленький, трафик, чтобы получить небольш... немного кандидатов, потому что мы не сможем обработать большое количество, поэтому, возможно, 10 человек в первый день, в лучшем случае, да, и главное, мы покажем вам, как с ними работать, чтобы вы это все понимали. В таком а, тестовом режиме вы сможете это все видеть. Вы будете контролировать, смотреть, нажмете актовый зал, попадете в, в конференц-зал и будете смотреть, как мы в прямом эфире а, будем это все показывая экран, как я сейчас вам это делаю, да, показывать вам, как происходит работа. Что нажать, что не нажимать, как связаться, как позвонить и так далее, и так далее, и так далее. Значит, мы запустим минимальный трафик только для того, чтобы протестировать, как говорится, потренироваться на кошках. Дальше, когда уже вы все это схватите, мы уже запустим серьезно, уже на полную катушку. Или, возможно, мы будем постепенно его запускать, чтобы вы справлялись. Да, посмотрим по, ваш, по тому, как вы будете справляться с этим. Если все нормально, мы сразу же уже запустим на 100%. Будем начинать потихонечку, чтобы вы, ребята, разбегались, постепенно, постепенно набирали обороты. Вошли, как говорится, в колею и пошли работать уже правильно. Без потерь. Наша задача сделать так, чтобы вы чтобы были минимальные потери и максимальный результат максимальная конверсия наша задача сделать так чтобы все были рады все получили результат и с меньшими потерями значит также если вы работаете по старой системе то есть пишите вашу ссылку например там да знаете да там ваш логин и форсаж инфо люди также будут регистрироваться вот по такой по повод таким образом будут попадать в вашу рабочую тетрадь а, немножко по новой системе но они будут попадать уже в вашу а, рабочую тетрадь вот здесь где находится видите гости это будут те которые приходить будут а, гости у нас приходят с, к, с трафика а партнеры у нас приходят вот с обычных ссылок которые вы будете им а, присылать а, значит ну в общем Возможно, что-то может э, не получаться, но э, надеюсь, что мы справимся, э, все будет нормально, будем э, исправлять ошибки в процессе, потому что э, ну, надо это уже начинать, нужно делать, как обещали, мы 1 декабря запустим в тестовом режиме пару дней, чтобы вы могли адаптироваться, понять, и потом уже будем работать, э, постепенно увеличивая обороты. Будем делать правильно, чтобы, как говорится, не, двигатель не сжечь <смех> будем будем делать все правильно и с головой поэтому значит завтра послезавтра мы тестируем смотрим как только кому-то из нас приходит кандидат мы включаем сразу же объявляем в чатах Значит, что намечается конференция, будете смотреть, как мы будем приглашать, будете смеяться, потому что мы тоже первый раз это будем делать, где-то будут какие-то косяки, ничего, в общем, будет интересно, познавательно, вот, будете видеть, как мы тренируемся, вот, и потом уже будете начинать тренироваться сами. Надеюсь, я все написал, значит, видео вы сможете, значит, если будут какие-то комментарии, что-то непонятно, пишите в чате, комментируйте, говорите, что было непонятно, пересмотрите этот ролик еще раз, если вам что-то непонятно, да, изучайте, спонсоры рядом с вами, ваши кураторы, те, кто вам помогают, обращайтесь к ним, да, не стесняйтесь. Так, вот здесь в кабинете у вас внизу будет баланс. Нажав на нее, вы здесь можете увидеть оплата кабинета, да, как она продляется. Также вы можете увидеть оплату трафика. То есть здесь вам будет минимально, вы можете оплатить 30 контактов. Значит, соответственно, вам показывает сумму, которую вы должны оплатить. В зависимости от квалификации цена падает. Чем выше вы квалифицированы, тем ниже вам цена за трафиком. И так далее. То есть здесь вы сможете оплатить ваш трафик, когда начнете работу. Здесь вы можете отследить мой счет, сколько сейчас на данном моменте у вас баланс на вашем счету «Форсажа». Вот. За что у вас снимались деньги. Видите, да, у меня снялось 1 доллар 45 центов за контакта. Пишет за кого пользователь. Это который, система пригласила мне двух человек и, соответственно, сняла ми, с меня с баланса вот эти деньги и дала мне двух контактов в бизнес, которые появились у меня вот здесь в рабочей тетради. Поэтому баланс тоже можете посмотреть, вот эти два человека, которые у меня в рабочей тетради, за них система сняла деньги. Когда я нажал «Готов общаться», система снимает деньги и в течение там, определенного времени, от 5 до 30 минут, дает мне кандидата, который готов рассмотреть мое бизнес-предложение, который в интернете сейчас ищет это предложение, нажал кнопку, попал на наш лендинг, как я вам говорил, первая страница, ввел свой номер телефона, ввел свое имя, фамилия, и попал э, ко мне в рабочую тетрадь. Я заплатил деньги, мне э, система дала человека. Точно так же система будет давать вам э, кандидатов в бизнес. Дальше мы работаем с этими людьми по скрипту. Мы им звоним на этот номер телефона и разговариваем по скрипту, который здесь находится. Дальше они идут, смотрят, э, открываем им доступ, нажав замочек. Доступ к... после разговора по телефону нажимаем замочек, открываем им бизнес-модель. Они смотрят презентацию. И после этого тоже по скрипту мы с ними говорим уже дальше. То есть выявляем потребности а, и разговариваем, разговариваем дальше по скрипту. Соответственно, там работа с возражениями и так далее. То есть все очень просто, про скрипты очень эффективные, очень простые, а, любой новичок справится. Но тем не менее вам потребуется время, чтобы адаптироваться, поэтому мы даем вам сейчас 2-3 рабочих дня, чтобы вы адаптировались, вы увидели, как мы работаем, как мы тестируем. Пройдем тестирование. Когда уже будем готовы, да, начнем сразу же уже работу. Все, всем пока.